С удовольствием представляю отзыв Ксении, нашего самого юного и начинающего ассистента, которая вошла в команду и сразу же начала работать в алгоритме повышенной безопасности приема. Итак, Ксения, расскажи, пожалуйста, вот ты уже несколько смен, да, выйдя к нам на работу, относительно недавно работаешь в таком обмонтировании, пока не снимая его, чтобы мы могли услышать, как, как звучит твой голос, насколько хорошо его слышно. Как твои ощущения? Все хорошо. На третий, на третий раз уже не мешает, ощущается как повседневная форма рабочая. В респираторе тоже очень быстрое было привыкание, дышать комфортно, ощущаю защищенность по сравнению с обычной маской, обычными очками. Угу. Сними, пожалуйста, сейчас уже респираторы и очки, поскольку ну, я хотел, чтобы было понятно, как, как звучит твой голос, насколько тебя слышно. Да? Я задам тебе вопросы уже без респиратора. <паспалывается> угу. Спасибо. Смотри, мне хотелось бы, чтобы... Ты поделилась вот своими ощущениями психологическими насколько психологически тебе было сложно работать вот в таком вот оборудовании после того как обычно мы работали в трехслойных масках да и в обычных защитных очках ну конечно нужно привыкнуть к этому к дыханию через респиратор немножко было сложно привыкнуть к новым алгоритмам когда нужно все обрабатывать послойно, новая форма, больше действий добавилось и было непривычно их отработать чтобы быстро можно было работать. В респираторе сначала казалось, что круг обзора немножко ограничен, но к этому тоже удалось привыкнуть. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты большую защищенность, работая сейчас в респираторе, в очках, в двух костюмах на приеме, чем ранее, когда вы работали ну, в обычных очках в трехслойных масках? Да, конечно. Чувство защищенности есть. Спокойно иду на работу, знаю, что все будет хорошо. В респираторе, мне кажется, что это вот очень высокий уровень защиты, очень доверяю, этому. костюмы обрабатываемые тоже для меня, очень хорошо себя ощущаю, очень защищенно, не опасаюсь, не боюсь ничего. Насколько ты считаешь, вот то, что мы делаем сейчас в клинике, вводя такие алгоритмы безопасности, Насколько это оправдано, может быть это чрезмерные меры или наоборот мы делаем недостаточно, вот меня интересует просто твой взгляд как человека, который в медицине работает достаточно давно. Я считаю, что это важно, правда, что это обосновано защита как медицинского персонала, так и пациентов наших, и правда, это нужно, вот именно в эту стоматологию комфортно, не страшно идти. И... В сравнении, может быть, даже с другими, более высокий уровень защищенности, я считаю, что это очень нужно в данной ситуации.